Монтаж террасной доски SV Ornus на лаге, бетонное основание Для монтажа террасной доски SV Ornus на подготовленное бетонное основание нам понадобятся следующие материалы Террасная доска SV Ornus 144 на 26 мм Монтажная лага 50 на 40 мм Стартовый крепеж Клямер-чайка Желтопастированные саморезы Аккумуляторная дрель-шуруповерт с битой сверло диаметром 3 мм. Торцевая пила с диском по пластику или электрическая дисковая пила с диском по пластику. Итак, начнем монтаж террасной доски. В начале настила у края монтажной лаги просверливаем отверстие сверлом диаметром 3 мм. Прошу обратить внимание, при вкручивании саморезов в ДПК у шуруповерта необходимо установить крутящий момент затяжки в положение 1-2 во избежание прокручивания самореза. Устанавливаем стартовый крепеж в просверленные заранее отверстия при помощи саморезов. Прошу обратить внимание, что террасная доска SV Ornus длиннее указанной длины на 1-2 см. Перед установкой рекомендуется подрезать торцевой пилой оба торца. Первую террасную доску SV Ornus задвигаем в паз стартового крепежа до упора. Первую доску закрепляем при помощи клямера «Чайка», который крепится в лаге на саморез. Но не стоит забывать, что перед тем, как закрутить саморез, необходимо просверлить под него отверстие сверлом диаметром 3 мм. Также при укладке террасной доски необходимо учитывать зазоры в 1 см от внешних ограничителей, таких как стены, и 5 мм по торцам террасных досок. Следующую террасную доску СВ Урнус задвигаем в паз клеймера «Чайка» до упора и повторяем дальнейшие действия до окончания настила. Торцы террасной доски SV закрываем при помощи F-профиля. jungle